Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим о сборке сразу двух компьютеров в одном корпусе. Хотел я сделать для вас эксклюзивчик и запилить подобное видео о первым на русскоязычном ютубе, но пока мне ехало нужное железо, меня к сожалению опередили ребята из HyperPC. Но отменять свои планы из-за этого я как понимаете был не намерен, поэтому сегодня поговорим о сборке двойных систем. Итак, когда вы слышите фразу «два компьютера в одном корпусе», у вас наверняка в голове возникает два простых, но резонных вопроса, а именно как и, что немаловажно, а зачем. Начнем, пожалуй, со второго вопроса, а уже потом перейдем к сборке и ее основным особенностям. Итак, сразу скажу, что 2 ПК в одном корпусе – это речь вовсе нифига не об экономии. Если вы думаете, что вот за счет этого можно взять лишь один корпус, лишь один блок питания, лишь один набор вентиляторов, и это выйдет существенно дешевле, то смею вас огорчить. Да вы возьмете один корпус, да вы можете взять даже один блок питания, но вам потребуется особый корпус и особый блок, которые стоят как два обычных. Так что два ПК в одном корпусе – это разговор об удобстве, о экономии места, возможно, о функциональности, но никак не об экономии денег. Итак, если не для экономии денег, то для чего же они нужны? Самый распространенный вариант это для стриминга. Если вы не знали, то профессиональные стримеры используют в своей деятельности два компьютера, чтобы разделить стрим и игровой процесс. То есть на одном очень мощном ПК они играют, второй же более простой по характеристикам используется именно для целей стрима. На нем запущена какая-нибудь OBS, -ка, к нему подключена веб-камера, на него выведены все чаты, ну и плюсом данные два компьютера соединены платой видеозахвата. Таким образом, стриминговый компьютер вдобавок получает от игрового видеопоток игры, берет видео с вебки, и все это вместе уже заливает на Twitch или на YouTube, ну, в принципе, не важно. Основной плюс такой сборки это, конечно же, минимальное влияние стриминга на сам игровой процесс, то бишь на ваш фреймрейт, лаги, фрезы и так далее. Ничего этого не будет. Ну и также, если вдруг ваша игра залагала или игровой ПК отрубился, то стрим у вас не прекратится. Но ну а чтобы не захламлять свой стол двумя компьютерами, стримеры, у которых хватает денег, делают два данных ПК в одной консервной банке, то есть в рамках одного корпуса. Правда, Тут, друзья, нужно сделать оговорку, что нужны такие ПК в основном только топовым стримерам с миллионными аудиториями. Что же касается каких-то обычных вечерних стримов чисто по фану, если это не является вашей профессиональной деятельностью, то такие ПК являются достаточно дорогим и не всегда оправданным удовольствием. Вот как-то так. Второй же вариант использования двух ПК в одном корпусе это объединение двух рабочих мест. Скажем, нужно вам поставить в одной комнате два компьютера для двух людей, которые работают или играют одновременно. Часто даже такие ПК располагают на одном длиннющем рабочем столе. И дабы не плодить количество компьютеров и не терять свободное место, можно вместо двух компьютеров установить один двойной ПК. Да, это на самом деле менее популярный вариант использования, но в некоторых случаях даже он имеет право на жизнь. Ну и третий вариант, чем-то похож на предыдущий, это разделение рабочего и игрового ПК. Скажем, вы работаете с рендерингом, неважно 3D это анимация или, скажем, какое-то видео, и вот вы сделали какой-то важный проект, который будет рендериться несколько часов на вашем мощном супер ПК, но что же делать в это время вам? Многие, кто рендерит 3D-сцены, знают, что даже 64 гигабайта памяти и 16-ядерный процессор в это время могут быть заняты почти под сотку и ни какой эффективной деятельности за компьютером не может быть и речи. А вам хочется, скажем, поиграться или посмотреть фильм или тупо посерфить в интернете и при этом чтобы ваш многочасовой рендер не накрылся медным тазом из-за какой-то там игрушки. Для таких целей два ПК в одном корпусе тоже можно сделать. Пока проект рендерится, включили второй ПК и начали рубиться в какие-нибудь танчики или, скажем, самолетики. При этом вашей основной работе в принципе ничего не угрожает, да и делать второе рабочее место при этом в принципе не обязательно, так что профит на налицо. Конечно, друзья, есть и другие варианты применения двух ПК в одном корпусе, можно сделать второй ПК под нас хранилище или какой-то мини-сервер, но я описал вам самые популярные варианты. Я лично, если бы собирал нечто подобное себе, то использовал бы вариант одного рабочего ПК и одного игрового, совмещенных вместе. Это то, чего мне порой не хватает, ибо порой моя рабочая лошадка сильно занята, а хочется заняться чем-то еще в параллели. Поэтому этот вариант мы сегодня и будем собирать. И теперь мы плавно переходим к вопросу, как собрать. Однако сразу небольшой дисклеймер. Во-первых, я собираю лишь демонстрационный стенд, чтобы показать его вам, и собирая его из того, что есть под рукой. Так что все комментарии, что можно было бы собрать по-другому, из другого железа, вы можете оставить при себе. Я и так прекрасно знаю, что можно, но, к сожалению, я ограничен обстоятельствами. Во-вторых, я скажу, что это видео не будет подробной инструкцией. Я недавно делал подробнейшее видео о том, как собрать ПК, какие кабели куда подключать, а сборка двух ПК по большей части не отличается от сборки одного ПК, только выполненной два раза. Поэтому мы сегодня остановимся лишь на ключевых особенностях сборки двойных систем. И первая такая особенность, друзья, корпус. На самом деле корпусов под двойные ПК на рынке не так-то уж и много, но выбор есть. Подобные варианты есть у Корсара и Кьюгора, но передовиком по количеству, бесспорно, является Фантекс. У них есть эта опция в обычных корпусах типа P600S или Evolve-X, но все они предполагают такую фичу лишь как дополнительную и для нее нужно докупить ряд важных частей корпуса и в первую очередь крепления для второй материнки, которые как и обычно в России хрен найдешь. Но слава богу, есть у них линейка корпусов, которая сделана именно под двойные ПК. Это в частности Fantex 719, который был на обзоре у ремонтяша, ну и Fantex N2 Pro 2, который вместе со всем необходимым заслал мне компания Fantex для данного проекта, за что и большое спасибо. Без нее этого видео, скорее всего, просто не было бы. Данный корпус достаточно вместительный, он предполагает установку большого количества вентиляторов или огромных систем кастомного СВО вплоть до 480 мм, также в нем есть антипылевые фильтры везде где только можно, то есть спереди, снизу, сверху, ну и также на боковой крышке, где находятся отверстия для отвода тепла от боковых вентиляторов и блока питания. Фильтры тут пусть и более простые чем на 719, но все же они есть и это не может не радовать ну и что самое важное в данном корпусе для нас друзья в нем есть возможность установки сразу двух материнских плат Итак, первая сборка, которую мы будем размещать, у нас будет рабочая На базе моей материнки Z390 Aorus Master со старичком 9900K Тут будет стоять 32 ГБ оперативной памяти от G.Skill, Это 4 модуля по 8 ГБ из линейки Trident Z Neo на 3600 МГц Которая в легкую гонится до 4000, за что я очень люблю под системой программы будет SSD от Samsung. Это 970 EVA на полтора байта. Для наших целей такого объема просто за глаза, мы его устанавливаем и вуаля наша рабочая лошадка почти готова. Что касается второго ПК, то во всех вариантах корпусов от Fantex его можно собрать только в формате мини itx И это еще одна причина, почему не удастся сэкономить, ибо мини itx комплектующие, в частности материнки, хоть и являются маленькими по размеру, но стоят зачастую дороже своих полноразмерных аналогов. Вторая система у меня будет на базе материнки SROG Phantom Gaming ITX-TB3 с процессором 10600K на борту. Для игровой системы, как по мне, вариант отличный. Также будет два модуля по 8 ГБ оперативной памяти G-Skill Trident Z RGB на 4000 МГц с крайне низкими таймингами 15-16-16-36. Она недавно была на обзоре, кому интересно, можете посмотреть. Дополнительную плату с материнки я откручу, ибо те которые на ней есть, нам в целом сегодня не потребуется, так что она будет только мешать, занимать лишнее место, а место под вторую мини-систему в корпусе, даже столь большом и просторном, как наш Pro 2, в принципе немного, поэтому ее открутить действительно стоит. Ну и в эту сборку мы также поставим PCI-Express M2 SSD от FireCuda. Он идет на PCI-Express 4.0, данный стандарт не поддерживает ни наша плата, ни наш процессор, однако это один из первых SSD на PCI-Express 4.0, и его высокие скорости, к сожалению, видны лишь в сценариях, которых никогда не будет в реальной жизни. Так что PCI-Express 3.0 в рабочих задачах ему будет более чем за глаза. Вуаля, и у нас готова вторая наша система, уже, так скажем, игровая. После этого мы размещаем наши подготовленные комплекты внутри корпуса. Полноразмерная система оказывается сверху, как и у обычных корпусов. но ну, а мини-плата при этом размещается там, где обычно находится кожух блока питания, да и, собственно, сам блок. Однако тут кожух существенно урезали, но ну, а блок питания вообще разместили боком, оставив место под материнку. И с блоком питания связана на самом деле вторая самая большая проблема сборки двух компьютеров в одном. Дело в том, что у расчетливых Янки из Фантекса была классная задумка сделать блок питания под две системы, то есть у которого будет то, чего нет ни у одного другого блока, а именно два кабеля под две материнские платы. И на самом деле они его сделали. Вот только, видимо, бахнули санкции, и до нас он как-то не доехал. Короче, купить его можно лишь по заказу, и только из-за бугра, да и стоит он с доставкой порядка 24-25 тысяч, хотя начинка в нем хорошая можно ли от обычного блока питания запитать две материнки спросите вы в теории да pantex даже делали когда-то специальный переходник разветвитель однако у всех подобных переходников возникала одна простая проблема они часто горели так что да сделать так можно но это не очень надежно Предусмотрено ли место в этом корпусе под установку двух блоков питания в теории да производитель его предусмотрел вот только смешно то что второй блок питания ставится на место второй материнки. То бишь ставите либо одно, либо другое. В чем логика такого решения? И кто его придумал, не спрашивайте, друзья. Я лично тоже не знаю. Хотя я знаю, что есть корпуса, в частности от Корсара, где предусмотрена установка двух блоков питания и двух материнских плат одновременно. Правда, такие корпуса, конечно же, имеют гораздо большие габариты. Ну да ладно, русская смекалка всех победит, так что еще на моменте подбора железа я придумал, что второй блок питания можно закрепить вот тут, в районе крепления боковых вентиляторов место удобное во-первых блок питания не занимает много места на компактно располагается снизу в углу где может засасывать свежий воздух из-под днища корпуса во вторых решена самая болезненная проблема проблема вывода кабеля питания поскольку задняя часть блока выходит в отсек для кабель-менеджмента то кабель его питания можно пропустить там же где идут все остальные кабели и вывести в любом удобном месте но ну, а поскольку изначально это место для крепления вентиляторов то тут конечно же предусмотрены вентиляционные отверстия и антиполевой фильтр так что горячему воздуху от блока питания будет куда уходить в качестве второго блока питания я использовал вот такой вот блок от BeQuiet SFXL формата который обычно используют в мини пк он идет на 600 ватт чего для наших целей в целом должно хватить Первый же блок питания под основную систему это будет сисоник на кило из моих закромов. На нем же будет висеть подсветка и большая часть вентиляторов, так что он примет на себя основной удар по потреблению. После того, как мы разобрались с блоками, мы ставим охлаждение. В варианте сборки двойного ПК лучше все-таки использовать воду, во всяком случае для мини-сборки, ибо мастрящить воздушное охлаждение тут просто некуда, иначе оно будет конфликтовать. С видеокартой, которую нам еще предстоит установить в дальнейшем. В качестве первой из водянок выступила новая Беквайт Pure Loop на 240 миллиметров. Обзор на нее я сделаю чуть позже, пока ее толком не тестировал. За нее также спасибо компании Беквайт, ибо мало на самом деле фирм готовых поддержать подобные проекты железом. Но ну а бюджет канала, как вы понимаете, не резиновый, так что предоставляю блок питания, водянку и часть вентиляторов. Компания Беквайт также помогла сделать данное видео в качестве же второй водянки у нас будет кастом СВО от компании КВБ кстати можно было бы сделать кастом с двумя водоблоками охлаждать сразу две системы одновременно можно было бы сделать два раздельных контура тут уже все зависит лишь от вашего желания и финансовых возможностей ну и остается установить видеокарты, в случае данного корпуса видеокарту для нашей мини сборки можно установить только вертикально, с использованием переходника райзера, который приобретается кстати, отдельно. Видеокарту основной сборки можно установить горизонтально, однако мне кажется куда логичнее ее тоже ставить вертикально, чтобы между ними не было конфликта воздушных потоков. Для этого потребуется также специальное крепление также с отдельным райзером, которое так также нужно докупить отдельно. Да, корпус стоит порядка 15 тысяч, но вам придется вложить еще порядка 7-8 тысяч на разыра и вот такие вот дополнительные штучки. Что касается видеокарточек, то для основной системы я воткнул сюда свою карту 360Ti, для моих задач ее более чем достаточно, но в нашу импровизированную игровую сборку поставил карточку 3070, которую мне на время съемок любезно одолжил один из моих подписчиков Виктор. Виктор ведет также группу ВКонтакте и занимается сборкой компьютеров в нашем родном Хабаровске, причем собирает и то, чем я не занимаюсь, а именно бюджетные ПК из БУ комплектующих или из комплектующих, с Алиэкспресса, так что если вам это интересно, то ссылка на него будет в описании. После установки видеокарт остается лишь последнее – подсоединить и разложить все кабели. Поскольку SFXL блок питания имеет крайне короткие кабели, то набор удлинителя от компании First Player, который я изначально взял исключительно в эстетических целях, оказался как нельзя кстати, причем больше даже в практической части. Но эстетика, как вы увидите в дальнейшем, тоже не пострадала. Удлинители кабелей это, конечно, не панацея, но для тех, кто не хочет менять образование, плетку на кабелях, в принципе, вариант неплохой. В остальном кабель-менеджмент в данном корпусе, с учетом колоссального количества кабелей, можно назвать нормальным. То есть есть удобные фантексовские быстрожимные стяжки и есть вот такой вот металлический поддончик, который перекрывает и скрывает всю ту оставшееся мракобесие, которая просто физически сложно уложить как-то красиво. Ну и последний нюанс, который наверняка многих заинтересует, а как же быть с передней панелью, а именно с USB разъемами и кнопкой включения. На самом деле все просто, у корпуса два кабеля под разъемы USB 3.0, коих тут аж 4 штуки, так что один кабель подключаем в первую сборку, а один во вторую, и в итоге на каждую из ПК приходится по два разъема, можно сказать, что просто идеально. Что же до кнопок включения, то у компьютера есть основная кнопка включения и кнопка перезагрузки. В обычном случае они используются по своему прямому назначению, однако в случае сборки двойной системы головной кнопкой можно включать первый ПК, но ну а второй ПК можно повесить на кнопку перезагрузки и включать с нее. Так что отвечая на ваш вопрос, каждый из компьютеров включается независимо друг от друга. По итогу, после настройки подсветки и красивой укладки кабелей, друзья, у нас получился вот такой вот стильный мощный молодежный компьютер. Точнее, целых два компьютера в одном корпусе. Как вы видите, наш второй блок питания в целом почти не видно и он не портит внешний вид. Так что, если будете собирать двойную систему в подобном корпусе, то можете взять данный лайфхак себе на вооружение. Ну и в данном корпусе мне хотелось поработать над эстетикой, так что красивые кабели и кастомное СВО тоже, как по мне, сделали свое дело. Ну а для улучшения продува спереди и сзади, я воткнул еще несколько вентиляторов, любезно предоставленных мне компанией Big White. Хотелось бы воткнуть и больше, но уже не хватало места. Вот как-то так, друзья. Теперь вы знаете, что такой вариант сборок тоже имеется. И знаете об основных его нюансах. Ну а если захотите, чтобы я собрал вам нечто похожее, то можете обращаться. Контакты в ВК, Инстаграме, конечно же, будут в описании под роликом. Там же вы найдете и полный список всего железа, которое понадобилось мне для данной сборки. К сожалению, не все из этого можно легко найти. Тем более, проблема сейчас с видеокартами. Да и многое железо старое. И уже тупо не продается Поэтому я считаю более логичным Оставить для вас список Самых интересных на текущий момент Процессоров, как для работы, так и для игр И соответственно материнских плат к ним все ссылки будут даны в крупном отечественном магазине CityLink, там достаточно хороший ассортимент, низкие цены, но магазины есть в большинстве городов нашей России матушки. Плюс постоянно проходят разные скидки и акции, так что вы можете урвать что-то по сниженной цене. Ну и в добавок есть доставка товаров, так что если что-то вам приглянется, то можете смело приобретать. Ну а с вами как всегда был Белыч, друзья. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, жмите колокол, жмите на колоколе уведомления обо всех выходящих видео, чтобы не пропустить что-то новое и интересное. Всем спасибо за внимание, друзья, и до новых встреч.